Друзья, привет! С вами магазин 812 фото и сегодня у нас на обзоре оборудование от компании Godox. Я вам вкратце расскажу про, в целом про систему Godox, а в следующих видеороликах мы с вами посмотрим уже подробней про вспышки и синхронизаторы, как их подружить вместе и настроить. Компания Godox относительно недавно на рынке, но уже она этот рынок завоевала. Завоевала она в первую очередь тем, что сделала вменяемые по цене, вспышки и синхронизаторы, объединив их в одну экосистему, что стало решающим фактором. Про экосистему. У компании Godox она называется X, синхронизация по X-каналу. А, она, самое классное, что она есть абсолютно в каждой современной их вспышке, в большинстве моноблоков а, и синхронизаторов. Они все дружат совершенно прекрасно друг с другом. И самое классное, что не важно, какого у вас бренда камера, между собой они также работают. Например, вот сегодня мы будем тестировать на фотоаппарате Fuji, а вспышку мы можем взять любую, вот от Sony, Canon, либо универсальную AD200, и они все будут поджигаться дистанционно, без каких-либо дополнительных настроек. Именно это объединило фотографов в любви к компании Godox. Также эта компания в одном синхронизаторе одна из первых объединила как мануальные, так и ТТ-льные вспышки, что до этого не всем удавалось. Например, популярная компания Yungnow у них было разделено. У них был один стандарт синхронизаторов для мануальных вспышек, а другой для ттельных. И объединить их в одну систему было довольно проблематично и неудобно. Но компании Godox это удалось, и они сделали это все довольно удобно и симпатично. Давайте посмотрим на модельный ряд от компании Godox. И начнем со вспышек, поскольку их вы можете использовать без синхронизаторов, как на накамерная вспышка. Если вы планируете использовать вспышки как на накамерные, то обязательно смотрите на маркировку. Например, вот эта вспышка TT350 с маркировкой C под Canon. Для того, чтобы она адекватно в автоматическом режиме работала на вашей камере, Обязательно смотрите, чтобы она была именно для вашего башмака, потому что у камер а, среди брендов у них отличаются башмаки. И, то есть, TTL будет работать именно вспышки, которая предназначена для вашего бренда. Итак, вспышки, в принципе, бывают двух типов – с TTL и без TTL. TTL это автоматический режим вспышки, когда вспышка вместе с вашей камерой сами подбирают нужную мощность. Происходит э, тем, что идет предвспышка, по которой камера замеряется обычным способом, точно так же, как она замеряет ваш кадр. И потом уже второй рабочий э, импульс идет уже в кадр. Либо есть только мануальные вспышки, там где вы вручную выставляете необходимую мощность, и там срабатывает только один импульс, нужную мощность, которую вы выставили. Помимо этого, вспышки у компании Godex разделяются на две группы. Это с маркировкой ТТ, они на пальчиковых батарейках, как мы все, в принципе, с вами привыкли. И с маркировкой В, со собственным литий-ионным аккумулятором. Что дает литий-ионный аккумулятор? Это большая работоспособность на одном заряде, это примерно в 2-3 раза в сравнении с пальчиковой версией. И быстрее перезаряд, за счет того, что у аккумулятора больше вольтаж, конденсаторы наполняются быстрее и вспышка перезаряжается гораздо быстрее. Но такие вспышки, как правило, дороже. Итак, давайте начнем с мануальной вспышки, поскольку здесь она всего лишь одна. Это ТТ-600. Маркировка ТТ говорит нам о том, что она работает на пальчиках в батарейках. Она мануальная, ведущим числом 60, довольно мощная, но при этом относительно простая и недорогая. Она прекрасно подойдет поставить на стойках, разнести по залу и снимать, например, банкет либо какое-то мероприятие. Также хорошо подойдет для того, чтобы вставлять в зонты софтбоксы и снимать какую-то постановочную съемку либо фуд-съемку а, и дистанционно регулировать мощность. Как на камерную вспышку ее, как правило, не берут, потому что она, как на камерную, не совсем удобна за счет того, что у нее нет ТТЛ. У нее есть старшая версия с литиевым аккумулятором. Под названием V850. У нас в магазине ее, к сожалению, нету, но знаете, что такая существует. Далее перейдем уже к тт вспышкам. Здесь есть парочку направлений. Это компактные вспышки и полноразмерные вспышки. Компактные вспышки это у нас ТТ-350. Также ТТ-350 это маркировка на пальчиках и батарейках. Там используются всего две пальчиковые батарейки. За счет этого она довольно маленькая. Ведущее число у нее 36 и ее старшая версия V350 на литиевом аккумуляторе абсолютно такой же по размерам корпус чуть-чуть потяжелее за счет литиевого аккумулятора перезаряжается быстрее работает подольше но ну и стоит подороже полноразмерная вспышка TT685 на четырехпальчиковых батарейках ведущее число 60 полный набор функций большой размер ну, стандартный если вы например пользовались uh, Canon например, 580 спышкой и ее же старшая версия V860. Налить ее аккумуляторе, перезаряжается гораздо быстрее, работает гораздо дольше. После вот этих вот вспышек более таких классических по внешнему виду у нас есть V1. Это вспышка с круглой лампой. Про Профото говорит, что они изобрели круглую лампу, а GoDox ее передрал у них. Здесь есть определенный набор дополнительных функций, плюс внешний необычный форм-фактор. V1 бывает только на литий аккумуляторе, круглые лампы только такие, на пальчиковых батарейках их не бывает. И в этой же системе, но немножко особняком, потому что это уже не накамерная вспышка, а исключительно внешняя вспышка, это AD200. Это младшая моделька из, лине из линейки э, уже студийных моноблочных систем AD, но я ее специально показываю здесь потому что размером она в принципе чуть больше чем V860 но при этом она почти в три раза мощнее на ее ионном аккумуляторе исключительно там куча разных интересных функций обзоры на них существуют в интернете мы пока не снимали если вам будет интересно обязательно отметьте это в комментариях и мы постараемся снять такой же подробный видеообзор уже конкретно на нее так со вспышкой мы разобрались Следующим этапом это работа со вспышками дистанционно. У нас здесь есть у нас три синхронизатора и отдельно стоит приемник. Приемник вам нужен для того, чтобы другую вспышку, например, составилась от Кенна, от Никенна, либо какая-либо другая вспышка, для того, чтобы ее внести в, син в группу синхронизации X-системы от Годекс. Для этого вы покупаете отдельно приемник, приемник ставите под вспышку, и у вас уже вспышка работает от синхронизаторов Godox, уже внутри этой системы. Происходит это практически, так вот, гладненько входим, но надо смотреть каждый отдельный случай. Иногда какие-то функции недоступны, иногда может где-то что-то работать некорректно, потому что все таки невозможно сделать одно устройство универсальное для всей системы, потому что везде свои мозги, определенные шифрования и так далее. Поэтому это не самый лучший вариант, учитывая особенно, что... По, по цене продажи бэушной вспышки вы можете купить новую себя от компании Godox. И она уже будет без дополнительных аксессуаров снизу работать внутри системы Godox совершенно прекрасно и стабильно. По синхронизаторам. У нас есть три синхронизатора на сегодняшний день. Это X1, X2 и X-Pro. Сначала вышел, естественно, X1. Внешний вид. Они скопировали от компании BronColor. А кто знает компанию BronColor, упрекнуть их в чем-либо довольно тяжело, кроме как цены. И Godex, естественно, равнялись на лучших. Довольно компактный синхронизатор, в котором все есть, включая подсветку, фокусировки, дистанционное управление, меню, достаточное количество тумблеров и относительно недорогое. Потом у нас вышел XPROM в котором большой экранчик, удобное управление, красивый довольно-таки внешне, но чуть-чуть крупнее за счет того, что он откинут под 45 градусов для лучшего обзора для пользователя, и э, гораздо более удобное управление и набор функций. И последним вышел у нас X2. Вышел он, в принципе, на замену X1, и туда вместилось все самое лучшее, что, в принципе, было в X-Pro и в X1. То есть форм-фактор, компактность от X1 и набор функций от X-Pro. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день он не зря стоит посередине, он является таким середнячком и оптимальным выбором, если вы не знаете, что брать. Но всегда можно с нами проконсультироваться. Возможно, вам обязательно нужно X Pro, либо вам хватит, например, более дешевого X1. Но даже если вы уже обладаете X1, не переживайте, он все еще прекрасен, он морально не устарел, поэтому не нужно бежать, сломя голову, и менять его на что-то более, ну, более новое, только если вам нужен какой-то дополнительный функционал. Итак, вот мы с вами вкратце познакомились с линейкой от компании Godox, поняли, что к чему относится, какая философия у компании Godox по разделению линеек, а в следующих видеороликах мы с вами посмотрим уже подробнее про систему синхронизации, как друг с другом подружить. С вами был магазин 812фото. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Мы стараемся снимать для вас полезные и подробные видео. А также заходите в наши соцсети. Например, в Инстаграме мы регулярно выкладываем мини-обзоры в виде в формате Stories. Ну и приходите к нам в магазин. Удачи!